В сегодняшнем выпуске я расскажу о последних новостях в сообществе криптовалюты призм начнем с музыкальной паузы на канале продвижения призм чьим владельцем является владислав волконский создатель аирдропов призм канала продвижения и отныне держатель фонда всего нашего сообщества но об этом чуть позже на этом канале ссылку на которую вы найдете в описании в формате 24 на 7 ведется трансляция с замечательной музыкой также в сетке иногда появляются эфиры с разработчиком монеты и другие, где дается информация о призм. Если ты хочешь поддержать монету, то даже твой лайк и подписка на канал продвижения сделают большое дело для всех нас. А еще можете периодически включать эфир, когда, например, занимаетесь уборкой или еще в каких-нибудь подходящих ситуациях. Алгоритмы ютуба оценят вашу заинтересованность и помогут в продвижении. Также появился голосовой чат, правда созданный другими людьми, но от этого он ни чуточку не хуже. В нем на постоянной основе сообщество обсуждает насущные темы и высказывается на тот или иной счет. Вместе решаются проблемы, точнее находятся пути для выхода из них. В общем, присоединяйтесь и будьте всегда в теме. За чат отдельное спасибо Александру, это команда Нейро, и модераторам, которые поддерживают в нем порядок. Тут Хай не всех приучил к порядку. в том же телеграме, в одном из чатов появилась информация с секретным документом, в котором указаны учредители призм. Я думаю, что некоторые личности вам знакомы. Означает ли это, что призм обзавелось юрлицом лицом и теперь все те, кто распространяет фейки про монету, будут отвечать за свою деятельность перед законом. Выводы пока делать рано, просто информация. Но вы, как всегда, можете поделиться своими мыслями в комментариях. Теперь вернемся к фонду. Напомню, что его держателем сообщество выбрало Владислава. Фонд будет формироваться на благотворительной основе всеми желающими, а средства будут распределяться в различных направлениях по продвижению монеты. Да, вот, у кого есть возможность, те собирают, то у кого нет возможности, можно не собирать, это не принципиально. Просто учите, что с этих средств мы будем развивать всю экосистему. А также, если у кого-то есть какие-то идеи по продвижению монеты, как можно там вичи, там геометрию людей и так далее, то вперед можете кидать идеи, можно как-то придумать, да, может какие-то есть идеи уже в голове, как можно прийти там большое количество людей в приз. Вот кошелек, я буквально сегодня сделаю пост, добавлю USDT кошелек отдельно. Я в описание кошелька добавлю адрес USDT кошелька в блокчейн, чтобы по блокчейн можно было следить, ну и USDT кошелек в том числе, если это, например, требуется. Естественно, что мнение сообщества будет учитываться в первую очередь. Точнее, будет учитываться исключительно мнение сообщества, а не прихоти отдельных личностей. Ссылку на информацию о фонде я оставил в описании. На этом выпуск подходит к концу, а я хочу обратиться к участникам Рой Клуба. Не будьте доверчивыми амебами и изучайте информацию, которая влияет на вашу жизнь, в том числе на ее финансовую составляющую. Пишите свои вопросы под этим роликом о монете призм, или заходите в чаты и описания, если хотите разобраться в монете и научиться разделять правду от лжи. А у них как работает система кабинетов. них переводили монеты с Ройклуба на Сигин. Ну, все знают, да, просто переводишь монетки и все. Вот. Но обратите внимание, один такой момент, очень интересный, я бы сказал, прям, наверное, может быть, совпадение, но сейчас помню, что это нифига не совпадение. А когда люди вводят монеты сиги, им что говорю, Выводите на Юми Валет. Не вводите на валит Спейс. И смотрите, какое совпадение. Те, кто водили на wallet space, все получили монеты до копейки, и все четко. Ни один человек монет не потерял. А кто выводил на Yumi валит, у тех случайно монетки не дошли. А теперь объясняю, насколько это очень просто сделать и как именно. Смотрите. Рой делает, например, форк. Нет, просто обычный форк там ставит там, модернизированную ноду или старую ноду поднимает. Не суть. Любой изменение математики является форком. И они отправляют двойной, двойными тратами, отдельно и в нашу сеть и в форк. Соответственно, например, если они, например, там, отправляют эти монеты Сигина, например, на кошелек форка. А, например, Рой валит может работать при, прицепляя, при, ну, прицепили, например, свои модернизированные ноды, то у человека, пока есть форк, эти монеты есть на кошельке. А потом, когда форк прекращается, естественно, у них на юме валит ничего не остается, потому что та, ну, тот кошелек был прицеплен к их ноде, который был у форки. Вуаля, монетки остались в roi обе, а у чека монеток нет. То есть тут на самом деле ничего и гадать не надо, пожалуйста. Потому что, еще раз, те, кто вводили на валит Space, все монеты получили до копейки. А те, кто вводили на юме валит, те часть монетам вроде бы как-то не дошло, там не хватает, мне них 17 миллионов. Вот вам очень простые выводы, как это сделать. Что-то вот мне непонятно. Вот этот э, мошкинский убыток на 17 миллионов, я не понимаю, откуда он у него появился, если э, намеренный там, или как он там появился, форк. Если это форк, а тебе нужно держать лицо перед э, своим сообществом, то тебя просто э, откатит назад. Если тебя откатит назад, то ты опять раздашь уже монеты, в, ну, в валидную сеть, так скажем. Почему-то Дамошкин вещает вот эту вот ерунду свою, там, что он, убытки свои, так раздашь да. еще раз, и все, у тебя и не будет убытков или, там, или обязательств невыполненных. Дим, а Дима, ты отлично, ты красавчик, это прокомментировал, совершенно верно, потому что там не может быть никаких убытков, в принципе, вообще от слова совсем, потому что если даже форк делали не допустим, так предположим, да, что их реально кто-то подставил, вопросов нет, да, чтобы там получить там, комиссии больше, например, то если они отправили свои монеты в форк, и люди их не получили, эти монеты вернутся обратно в Рой, и они будут все равно там, их никак потратить невозможно, если только они не отправили одну транзакцию два раза подряд одному человеку в два раза больше монет. Но они отправили это все равно на Сигин, а Сигин это их левый карман, а Рой это их правый карман. То есть они монеты гоняют между собой. Поэтому как-то что-то там потерять, но это, это технически невозможно. Я вам больше скажу, я не знаю, зачем клуб устраивал такой генерой и платил столько комиссии, то есть у них будет реально там какой-то разорительный, потому что так как если у них левый карман и правый карман, они могли просто тупо 500 миллионов или транзакции одной и меж кабинетами эту информацию перераспределить на кабинеты. То есть я честно, я не постоянно зачем это делали, поэтому у меня и складывается впечатление, что это было сделано специально для каких-то темных махинаций, потому что еще раз я вам формулировку доношу, чтобы вы понимали. Рой-клуб это система кабинетов информации, привязано количество монет. Они могут эту информацию с одной базы данных перенести в другую базу данных, а монеты перевести одной транзакции То есть им не надо делать там через кошельки и прокладки, там монеты опять физически и так далее. То есть в этом тупо нужды нет. Влад, правильно, ты же Должен же понимать, почему, для чего это, я еще до этого сказал, как это происходило. Если, ну вот как по вот этой ситуации, да, что Мошкин сказал, предоставил информацию, что Майоров что-то крутит сетью, и мы потеряли 17 миллионов монет, мы же понимаем, что все в блокчейне. Куда 17 миллионов этих монет? Поэтому Мошкин и сделал, он монеты, ну, грубо говоря, отдает людям. Но все типа кражи для своего сообщества, это пошли на Майорова. Но они будут в кошельке у Мошкина. Но это нормальный, реальный план. В котором ну, раздать все, чтобы не было ни уголовных, ни дел, ничего. Да, и забрать свой хороший куш оттуда. 17 миллионов, плюс там же еще свои, еще что-то, еще что-то. Еще же они могут еще теряться. А кто там в сообществе будет разбираться-то? Если да. даже серебряные призеры понимают.